Ребята, всем привет! С вами Юрий Сенцов, это мужской канал, давно не виделись. Подъехала одна очередная история, с которой сразу же хочется поделиться. И вот мой знакомый Женя в очередной раз обратился ко мне с просьбой ему помочь, подсказать, как правильно действовать, потому что где-то он снова копался, рылся среди блогеров, среди там каких-то гуру-наставников и вычитал там большую статью о том, что... Женщина должна нам, то есть мы ничего не должны и нужно вести себя вот с позиции, что она для меня, а не я для нее. И он не задает вопрос, что я как-то ему там несколько месяцев назад говорил там как будто бы другую обратную информацию. Ну то есть что ты заходишь, знакомиться и там максимально стараешься контактировать, общаться, вот самое главное, что не, ну, чтобы оттуда только не уходить. И он говорит, что я как контактирую, я там постоянно ощущаю, что как будто я вкладываюсь. А здесь вот мне говорят, что вкладываться не надо. А тут как бы вроде вкладываться надо. Что делать? И суть в том, что действительно женщина должна быть для тебя. А ты не должен быть собачкой, которая там все для нее делает. Но есть один момент. Когда только ты встаешь на тропу своего обучения, ты так или иначе должен пробовать дорабатывать до конца, как можно больше находиться вот в поле девушки, коммуницировать с ней там на любые темы, стараться. То есть, пока ты учишься, некоторые вещи прямо сейчас, они, ну, может так сказать тебе, простительны. Да, ты будешь там ошибаться, да, ты будешь там ну, как бы выглядеть глупо и смешно, но твоя задача сейчас пойти на, на свой страх и риск и продержаться там максимально долго. Для того, чтобы, вы знаете, у нас в крайнем тренинге была история, когда, ну, ребята, вот, им было очень волнительно, они назвали вот это упражнение прожаркой Жанны Дарк. Ну, мы позже его сократили, просто прожарка Жанны. Когда ты идешь и просто прожариваешься там, вот, в поле девушки, подходишь рядом, и тебя просто колбасит и жарит, и жарит, и жарит. То есть, вот, вот вы должны сами себя настроить на то, что вы сейчас пойдете и будете выполнять вот это упражнение прожарка Жанны. Но вы будете прожаривать вот свою внутреннюю Жанну, потому что чем больше вы выжариваете из себя вот этот весь страх, сомнения, тем, вас, тем вам потом становится легче, соответственно, вас отпускает. Важно знать, главное, что если ты не начнешь самостоятельно подходить, ты не начнешь получать вот этот свой опыт вот этой прожарки. Почему Женя ко мне обратился, почему он в очередной раз спрашивает и не подходит, и ничего не делает, он ищет для себя наилучший вариант. Ну, то есть, роется по всем блогерам, смотрит и постоянно что-то там хочет для себя, ну, поймать вот эту какую-то безболезненную историю, когда ты идешь в поля и хочешь там вот все вот это обойти. И это, ребята, на самом деле самая большая ошибка, что вы, боясь там допускать ошибки, вы туда, в принципе, не идете. Либо сидите, просматриваете одно видео за другим, чтобы найти себе вот помягче какие-то варианты, чтобы там не было так больно. Я вам просто крайне рекомендую отправляться в поля и прожаривать там свою жанру. Ну, условно, вы максимально длительное время попробуйте продержаться. Не надо как бы концентрироваться на том, что там именно надо взять телефон. Просто вы идете и о чем угодно там говорите. Пробуйте кинестетить, там обрабатывайте какие-то возражения. Она куда-то там, если сваливает, попытаться ее задержать, сказать, «Стой, подожди, там две минуты, сейчас я тебя там отпущу». Вот, и вообще всем мечтателям давно пора выяснить, что у вас так или иначе будут ошибки. И вот лучше как бы с этим согласиться, перед выходом в поля вообще себя настраивать, что да, я буду совершать ошибки, скорее всего, сейчас, и в этом нет ничего плохого. То есть разрешить себе ошибаться, дать себе право на ошибку, это очень важно. Это реально важная история, когда ты разрешил себе, это очень благая вещь, а разрешить себе ошибаться и разрешить быть несовершенным. Ну, как бы вдумайтесь в это, только обязательно вдумайтесь, потому что иначе вы в очередной раз пойдете и будете бояться совершить фокап, то есть быть несовершенным. Вообще старайтесь учиться коммуницировать обо всем с незнакомыми людьми, это будет вас прокачивать. Максимальная коммуникация, максимально долгая и длительная коммуникация обо всем, она вас будет прокачивать. Я вам больше скажу, что вот я недавно тоже общался по телефону с одним предпринимателем из Казани, он руководитель. И он, он говорит, что мне настолько стрёмно подходить, я руководитель, у меня там, сколько там, 15 человек в подчинении, они все вот так вот мне отдают команды с утра, там, как я сказал, они все делают. Он говорит, я просто реально не могу подойти, то есть человек зарабатывает деньги, руководить там составом, и при этом к девчонкам ему подходить сложно, потому что он там... Ну, как бы, там приходится обнуляться, там приходится быть вот этим, знаете, девятиклассником, который там не смог пригласить на медленный танец свою одноклассницу, и там ее потом увели, и... Кто-то с ней пробыл в тот вечер, но только не ты. И как бы вот эта история, она тянется в школьные годы, институтские годы. И поверьте мне, там 50-летние мужики приезжают вот с этой всей истории. Она у них до сих пор, вот они с этим живут. То есть вот этот незакрытый гештальт, он так, и, так или иначе будет повторяться. Поэтому хоть ты слесарь, хоть ты директор, вам так или иначе там придется обнуляться. И в этом ничего плохого нет, это тоже нужно понять. Я как-то один раз видел вживую, когда Володя там не взял телефон в 2015 году, ему не дали, там отказали. И у меня прям реально, меня даже отпустило, я понял, что и мастера тоже могут, ошиб... не то что могут ошибаться, ну, они... у них может не все получаться, это нормально. И меня тоже отпустило, потому что я всегда хотел быть вот совершенным. Обязательно, обязательно тренируйтесь, обязательно выходите на улицу, потому что сейчас наступает весна, женщина начинает раздеваться, секса действительно начинает хотеться больше всем и мужчинам, и женщинам. И ваша задача взять на себя ответственность, пойти и ну, договориться прежде с собой, что вы сейчас пойдете делать такое упражнение, как вот просто преодолевать страх и прожаривать свою Жанну. Это обязательно нужно делать. Если вы не можете сами выходить на улицу и подходить, то... Срочно едьте к нам, мы обязательно вам поможем, докрутим, допинаем, дадим совет, то есть в полное сопровождение вместе с тренером будет, ну мы будем постоянно рядом с вами, поддержка это очень важно, если в вашей голове там все свистит чайники и вы вообще ничего не соображаете, бывает и такое, приезжайте ребята, 29 апреля по 2 мая у нас стартует большой майский тренинг там еще плюс все выходные какие-то там от государства будут, поэтому есть хорошая возможность. Вот, так что, смотрите, коммуницировать нужно обязательно. Сейчас в разгаре весна, за ней наступит лето, там вообще все вот эти, знаете, зомби, которые сидели там весь год, ничего не делали, сейчас увидели женщин, вот они пошли все ä, знакомиться, естественно, что там все прибухнули, у вас и конкуренция будет расти. К лету вы должны быть уже готовы, то есть летом, если сейчас пока весну вы будете раскачиваться, Летом вы уже должны ходить и в кафе, и заниматься сексом, то есть жить вообще на полную катушку. Тебе нужно определиться, как ты проведешь это лето. И либо как обычно в городом одиночестве, либо все-таки ты впустишь уже, наконец-то разрешишь какой-то хорошей, симпатичной девушке войти в твою жизнь и начать эту жизнь проживать вместе с ней. Отдыхать, веселиться, расслабляться. Это, наверное, одно из самых важных Действий, которые ты можешь для себя сделать вот в этом, так сказать, сезоне. Друзья, это вот такой, такое короткое видео специально записал. Вот хотелось, был такой порыв души. Обязательно договаривайтесь сами с собой. Ничего не бойтесь. Если боитесь, приезжайте к нам, мы вам поможем. Еще больше напугаем. Ну, в общем, ребят, всех ждем. Это был Юрий Сенцов, мужской канал. До новых встреч. Пока.